Я всех приветствую на своем канале, хочу сообщить о том, что игра Grey Game, или по-другому Grow Game, она пришла на другой домен, и сейчас она greygame.website. Как заходить? Вот здесь есть еще и бонус за видео, но я не подавала на видео. Так. Делаем вход в аккаунт. Как видите, там даже, по-моему, регистрации нет. Не видела. Или... Нет, здесь, Создать аккаунт. То есть вы заходите, те, кто уже были, вы заходите по своим старым данным. То есть, имейл и пароль. Я не робот. И потом войти, войти в аккаунт. Кто сюда будет заходить только первый раз, значит, надо нажать на создать аккаунт. я захожу к себе в аккаунт и вот э, здесь обратите внимание мы зарабатываем на, на бонусах вот бонусы нажимаете и зарабатываем на серфинге есть телеграм чат есть телеграм групп и у меня есть отдельное видео про про старый сайт, который он здесь был фан. Не веб-сайт, а фан, по-моему. Значит, что такое серфинг? Нажимаем на серфинг. И вот он серфинг. Я уже тут кое-что прошла, не буду тратить на это время. Здесь были ссылки подороже. Здесь вот ссылки по 3 копейки. В данный момент у меня 3 рубля на вывод. Я хочу проверить, выводит или нет. Это операции. Выплата. Выплата. Выбираете паэр. Вот так вот паэр. И вот, сейчас посмотрим. Ну, как видите, у меня вот выплаты были. И все выплаты остались. То есть ничего не пропало. И теперь заказать выплату. Написано, что успешно. Идем на Pair. Обновляю. В историю. И вот 3.12 мне вывели. Пожалуйста, там, по-моему, 3.18 было, да? Можете оставить отзыв. Так что... сайт продолжает платить сейчас я найду рефералку реферальную ссылочку она будет под видео и э, хотите зарабатывать больше смотрите мои ролики на канале всего доброго